из тут бетон у нас, бетон. А? В доме попробовали бурить, не получилось. Ну, Ничего бурить. не сделаешь там. Перешли на улицу. Ну, как она, как обычно, говорю, быть, бурим вот здесь, вот, а потом подкапываются и ну, конечно, в, в дом заводится. Поездка, понял, ну, я, помню, дословно. Я говорю, ты не Ирина. Ирина. Глины очень много у нас при бурении, хотя скважина не глубокая, глины много. <как> Вода уже насытилась глинкой и есть вероятность того, что водоносный слой можно замыть, а здесь желки слабые, поэтому подключили шланг, Хорошо. ставили шланг сверху в трубы в рабочие и воду пустили. Чтобы, чтобы из ствола скважины воду выгнать, э глиняную, нужно вот прокачивать таким так, способом. А вот таким способом, чтобы вода вся прошла сквозь затрубное пространство. А, то есть, а то есть а мало слить воду а отсюда, а вода там еще останется вся в стволе скважины, э глинистая. Поэтому вот закачиваю воду в штанги. Она проходит, а, проходит сквозь а штанги и выходит наружу ну, вот пошла уже светлая водичка из-за трубного пространства это говорит о том что скважина прокачалась Он тут соединяется с глистой водой вот так вот так ну что у нас по данной скважине пробурили рядышком а потом она будет заводиться в дом здесь кухня вот находится пока пустили в домоход трубу 32 чтобы сейчас люди пользовались водой в доме вот и на днях это все будет прокапываться и заводиться уже под фундамент заведется станция будет там с александр станцию настраивает будет прокачивать скважину а здесь все закопается и утеплится. И по факту получится, что скважина будет в доме. Потому что в доме пробурить не получилось. Три места мы там обследовали. Погреб, полы скрыли, но ничего не получилось. В советское время, видать, бетон был цемент бесплатный. И вот под этим домом полностью залита хорошая такая стяжка. Даже не стяжка, я не знаю, как назвать. Прям на, на сырую землю. Прям хороший слой бетона залит. По, под всем домом. И поэтому пробурить там не представляется возможность. Ну что, пошла вода? Ага, Санек закачивает. Он воду. закачивает под давлением в бак. Это рулетка идт. Он сейчас ее отключит воду. Не, она у вас еще будет мутная минут 15, потом можно будет пить. Вот, она работает, работать, работает? Есть станция. Есть. И сейчас он ее отключит. Это нужно потом Да. Потом отключить. она воду как набирает, да? Она набирает воду, она же для воды, она же воду качается. Все, отключи. Открывайте, правда? Вода пойдет в скважины. Вот она. Замечательно. Все, скважина закончена, сдана. Вот сейчас стоит прозрачный шланг. Вот они, наши пресловутые пузырьки. Куча вопросов. Откуда подсос, откуда воздух? Почему станция в доме пшикает, когда открываешь кран? Ну вот из-за этого она и пшикает. Вот он, воздух идет. На любой скважине идет вода с воздухом, с пузырьками. Это нормально. Не нужно подматывать подмотку на фитинге. Не нужно там э, пасту подматывать. Ну, то есть мазать. Не нужно там мазать никакими герметиками. Это не поможет. Вода идет с пузырьками. Оп, закрыли. Вот тут мы долбили, здесь бетон. Он тогда вниз и продолжается бетон. То есть не докопались мы до земли. И поэтому пробурили. Вот здесь, а вот. Так, у нас сегодня 22-е, что ли? Ноябрь. На улице минус, минус 2 где-то. Воду будем брать вот с этого макачка. Абиссинская скважина. Сейчас полы вскроются, бурить будем в доме. 12, начнем, Пускай мы тебе выйдем даже в 4. Опа Опа Процесс начался Все как мы любим Метражи здесь небольшие Рядом речка Вода. Скважина у нас получилось 24 метра. нормально. Сначала прям у... Ну, замечательно. Тут прокачается, стаканится. Еще не раскачано. А в принципе, что он говорит, этот самый фильтр. Да фильтр можно поставить, только в него этот а ну, ну, да, паять, да. а сам фильтр не ставить. И Фильтрующий не элемент, будет. да, не ставить, ага.